Картина называется «Возвращение блудного сына». Сегодня я в Риге, завтра на карантине. Цель моего визита – это получение нового загранпаспорта, который готов был в начале марта, но по причине того, по сложившейся ситуации, связанной с коронавирусом, ну, пришлось отложить получение паспорта на э -э почти 3 месяца. Зашел в магазин сегодня, в итоге общая сумма 20-20. Ну такая символичная немного сумма, да. Ну, в общем так, добрался до Нарва, вот тут сижу, короче, никак в не въехать. Короче, вообще засада полная. Офигеть, жарит, печет. Я, конечно, не поплыву через нее, я же не такой идиот. А проще, наверное, он там тем более везде по стоят. Я смотрю, будка по там и забор везде проходит. Поэтому <со> переплывать так -то точно не в этом месте. В границе да, мне попался один музычок, который предложил мне уже лампу пере пере пере перенести на российскую сторону. Нарва это приграничный городишко Эстонии и через реку вот через эту речку у нас Россия Российская Федерация начинается Но сегодня туда мне попасть сложновато То есть это как минимум как минимум две недели карантина И то есть сидеть на одном месте ничего не делать хотя здесь вот вот здесь по этой эстонской земле передвигаюсь свободно В магазинах не так все жестко, как в Голландии или в Германии. Народ без масок. на общественном транспорте также народ без масок, поэтому как-то, ну, я не знаю. Мне кажется, здесь вируса меньше боятся. Наверное, в России примерно то же самое происходит, если могу это представлять так. Сегодня общался с эстонскими погранцами. В общем, они говорят, что, ну, ты можешь пройти там, это, задать вопросы российским погранцам, но тогда, как бы, это самое, тогда ты можешь... А забыть о свободном перемещении в Эстонии и тогда мы тебя на две недели в карантин закроем <с> Короче, полная билиберда По Европе я передвигаюсь спокойно а Вчера, соответственно, я оказался в Риге Из Риги я сел на автобус и доехал до Таллина В Таллине, опять же, на границе никто ничего не проверял Температуру нигде не мерят Отличается от того, что пишется на сайтах, грубо говоря, не знаю, те же автоперевозчики, автобусные перевозчики, не буду называть их имена, они, значит, предлагали, говорили, что у нас там полная дезинфекция всего салона там каждый раз. И это чуть ли не на каждой остановке, и каждый должен сидеть по одному. Но в итоге получилось, что сидели по два, и незнакомые люди друг с другом сидели. И, в общем, все без масок. Также обещали мерить температуру при, при посадке самолет. Ничего этого не было. Затем, конечно же, везде в аэропорту там это самое писали полтора метра, полтора метра. Социальная дистанция между людьми. Этого, конечно, также не соблюдалось. К эстонцам я подхожу второй раз. Э спрашиваю, а что, реально, если как бы, я буду из России выезжать транзитом, вы меня также на карантин посадите. То есть, получается, две недели там, в России на карантине, потом э две недели в Эстонии на карантине. Он позвонил нам кому-то повыше. Э те сказали: нет, тогда не надо. Если ты как бы покажешь нам билеты и ты вылетаешь там в свою цель из Сталина, куда тебе надо. Как вы видите, пешеходов нету. Сегодня. сегодня передо мной были два мужика с просроченными шенгенскими визами. Эстонцы им пару вопросов задали, но пропустили. То есть, как бы все прекрасно понимают, что ситуация достаточно накаленная, сложная. Вот. Ну, так как сегодня у нас 24 июня, то сегодня все у нас было с российской стороны закрыто погранцов просто не дозвонится, там они короче сильно заняты или отдыхали вот, завтра буду узнавать у них э, по поводу карантина что да как чепуха полная с этим карантином в общем в европе здесь воздух такой же как и там на стороне ивангородской крепости а происходит и солнце также светит ярко и также греет как как и здесь тем не менее, в магазинах социальная дистанция не соблюдается, все без масок, тележки не, перед собой не водят, чтобы соблюдать дистанцию. В общем, полная белиберда. Поэтому у меня это все порождает только кучу вопросов. И, а, и существует ли реально вирус, и не использует ли каждая страна, или, там, я не знаю, ЕС в своих целях, а Россия в своих целях всю эту Ахинея. Возможно, может быть, все-таки вирусы есть, и кого-то он коснулся, но слава богу, у меня он обошел мимо. И э, ну вот я добрался до сюда, стою здесь, но дальше дороги нету пока что. Смотрю, там это самое. Вот через мост как бы девушка идет э, с чемоданом и с ребенком. Я же как бы сразу туда, к выходу из пропускного пункта эстонского ждал, ждал, короче, выходит. Ну, пока я ее ждал, там еще мужик до меня докопался. Говорит, надо перевести срочно лампу на российскую сторону. Ты же туда едешь, я говорю, еду, но я еще думаю, ех, нужен ли этот карантин или нет. Он говорит: ну подумай, короче, мне лампу туда надо перевести. Ну, короче, какой-то Барыга решил это самое еще выехать на мне эту лампу предложил. Ну, он мне пару дельных моментов рассказал по поводу того, что это самое, соответственно, можно проходишь российскую границу, говоришь, как бы где-то прописано, они все это записывают, тебя регистрируют, вот, и не, они не помещают тебя куда-то в какой-то свой профилакторий, санаторий где это самое ты сидишь две недели, а едешь по месту прописки и чтобы, самое главное, тебя кто-то встречал на машине, то есть там без разницы таксист или нет, который довезет тебя до дома, и то есть чтобы не было контакта с людьми в общественном транспорте. Штраф за несоблюдение от 15 тысяч рублей, это порядка 200 евро, и и выше, по-моему, там до 40 тысяч. В Эстонии говорят, слухи ходят, что и до 10 тысяч евро может штраф быть. Вернее, он был. Но вот сейчас у них, оказывается, все-таки есть карантин для тех, кто из России заезжает. Ну, и, в общем, я вижу, да, что эта женщина как бы проходит. Я и бегу туда, этот барыга меня там уже подсуетил, рассказал кучу инфы какой-то мне там, это что, решил заболтать это самое и в это самое чтобы я только лампу его переправил, и ему похрен, карантин я пойду, не в карантин, ему главное лампу переправить. Я говорю, мужик, слушай, не торопись, а, это самое. Ну, и тут эта девушка выходит, я ее спрашиваю, что, как там, как там вообще, расскажите, как там люди-то живут, блин. И она говорит, ну, это самое, да, я, я туда, как бы, они, российские погранцы разрешили, типа, пройти забрать ребенка, ей привезли на такси ребенка, она забрала ребенка, и... Это, значит, прошла с ребенком Ну, чемодан, видимо, тоже привезли И пошла обратно, значит, эстонцы Видимо, тоже с эстонцами она договорилась Что забирает ребенка И эм, таким образом Как бы ее не посадили Ни там, ни здесь на карантин Эстонские погранцы говорят же Типа, ну вот, ты сейчас пойдешь К российским погранцам Что-то у них там спросишь К нам вернешься, если тебя не устроит То мы тебя на карантин закроем а если из России буду выезжать э, с билетами на самолет из Сталина, то они меня в карантин не будут сажать и пропустят транзитом. Ну, короче, кругом какой-то нестыковки в том плане, что как ни крути, то есть как бы я буду с кем-то с российской стороны контактировать. Контакты иметь и либо это просто погранцы либо это, соответственно, жители России. И неизвестно там я в Анапе был или в Крыму или я не знаю там в Алтай на Алтай уехал. Но тем не менее обратно я выезжаю. из Истонцам пофиг, как бы они меня в карантин не будут сажать, а здесь просто, что пошел по гранцам спросить у них что-то, они меня в карантин хотят посадить. Ну, короче, бредятина полнейшая, кругом, кругом. В общем, не знаю, как мне попасть, вот на ту сторону, вон там, где российский флаг, а, сейчас неветрено, и он не развивается. Поэтому, не знаю, надо, завтра буду пробиваться туда. Ну, скорее всего, мне-то кажется, что я не пожертвую двумя неделями для того, чтобы сидеть на одном месте. Короче, ребята, полная бредятина, ахинея, которую тут или непонятно с чем, то ли это все это натовские учения были... Потому что ехал я ночью на автобусе, а, проснулся от того, что рядом, ну, по встречке проносились с, просто с нереальной скоростью а, эти самые грузовые автомобили с бронетехникой, ну, с различной техникой, танки там и тому подобное. Они просто неслись по дороге, водила даже автобус остановился и поэтому, к обочине приезжал. При, это самое, при Прижался, чтобы ну, пропустить эту всю военную, э, военную технику. В общем, полный бред. то есть э, Сказали, что натовские учения закончились, они там перегоняют по прибалтийским странам до сих пор еще свою технику. И, в общем, ну, не исключено, что это также как бы в этих целях используется. Ну, в общем, заканчиваю, заканчиваю я свой репортаж. Заканчиваю свой э, плачевный и, э, в общем, жалобный репортаж, вот. Солнце пошло на закат, очень хорошо так светит, а я сплакну, ребята, сплакну. А, пива не хватает только. Сейчас бы пивка жахнуть. Ай, да что там говорить? Бля, вон там, смотрите. Человек на той стороне. Вон там, да, и, и, и что? Охренеть. Просто вышел границы прогуляться. А вон еще люди есть, там сидят. Блин, я им завидую. <с> что я тут делаю, это пиздец. Как выбираться, как выбираться.